Но мы бежим на казанском марафоне Меня мой братишка Сегодня осуществляет Методическую, техническую поддержку Не, Он даже готов был Организовать мне питстоп С переодеванием на трассе Но я решил, что это будет слишком эпатажно который сегодня нам помогает. Друзья, подойдите, пожалуйста, вот сюда здесь встает помощь. Вас ждут представители оргкомитета, всех волонтеров мы просим пройти вот сюда, в Вот так у нас камера хранения. Нас порадовали, что здесь раздевалка. И ребята в ступоре, потому что думают, как же теперь показать свой голый торс девчонкам. Наоборот, надо показывать, они сразу вас возьмут на заметку. Так, ну, ладно, надо что-то делать для раздевания. Опа. Ну что я могу сказать? Как-то некоторые моменты плоховатенько организованы. Раздевалки нет то вообще. Скамеечки просто. Непонятно, как переодеться. Но ну, типа спортсмены, люди понятные переодеваются. А видок классный. рама на город, стадион длинных ходов спорта, туалеты. Но туалетики достаточно далеко от старта. Тоже неудобно. Ладно. Значит, разомнемся заодно. Ну вот, да, осталось до старта. Да, да, я сзади Группу лидеров, группу всех остальных. Это, это участники чемпионата России. Да, вот. это вот те, для да, которых да, это все, все сделано. Да. Да. Ну а мы где-нибудь в конце так. Потихонечку побежим. Тынц, тынц, тынц, тынц. Да. Все в красном, я в желтом, в желтом мало народу. Так что ты меня узнаешь. Вот. Да. Не, бутылку не буду брать.